На прошлом уроке мы с вами проходили таблицу, где мы разобрали все досконально, все четыре вида и араба и признаки. Рафа, насып, хафдун, джазм прошли у каждого из них из этих видов признаки были мы их тоже разобрали также мы разобрали в каких местах все это приходит каждый пример в каких местах приходит и я вам сказал что на следующем уроке мы будем проходить с вами другую таблицу но эта таблица та же самая просто она вывернута и предоставлена уже вообще по-другому то есть говорится об одном и том же но только шейх, шейх-заставитель этой книги, Аджрумия, Ибн он предлагает нам посмотреть на эту тему с двух сторон. Можно с этой стороны, которую мы с вами прошли. А теперь вот посмотрим, как он ее предлагает, но уже с другой стороны. И он говорит, что Аль-Муарабату делится на две части – и вот первая часть это «Кысм юрабу бель харакяти». Харакяты, которые харакятами. И араб происходит через харакятов. Харакяты вы знаете какие. То есть харакяты это огласовки, которые создают движение. Дамма, Фатха и Кясра. И к ним присоединяется еще Сукун. Итого мы получаем, получаем что здесь четыре вещи. «Кысм юрабу бель харакят» значит здесь четыре харакята. Здесь четыре харакята. Дамма, Фатха, Кясра и Сукун. Все понятно. Смотрите, он значит харакаты, он сюда отвел. Теперь Кысман Йорабу Бельхуруфи. Зеленая таблица, зеленая рамка. Кысман Йорабу Бельхуруфи. Здесь с буквами. А это четыре буквы. Первая Вау, потом Алиф, потом Я и Нун. Вокруг этих четырех букв все вращается. Итак, мы понимаем, что Маураббат делится на две части. Здесь, значит, с харакятами, четыре харакята, а здесь четыре буквы. Значит, здесь Домма, Фатха, Кясра и Сукун, а здесь Вау, Алиф, Я и Мун. Вот и все. Вот и весь Муарабат вращается вокруг восьми, восьми элементов. Ну, давайте же сейчас перейдем на тот, который «Йорабу бель-Харакят». бель-Харакят». Итак, здесь, в этой части, будет четыре, четыре признака. Значит, первое «Исмуль-Муфрат», смотрим «Исмуль-Муфрат», имя в единственном числе «Исмуль-Муфрат». Второе «Джан-Таксир», множественное число. Джам, таксира это множественное число, поломанная форма. Поломанная форма. Третье, джам, муаннас, ас-салим. Здесь множественное число, женский, женский род. И фиаль мудори, а левилям ятасль би ахари гищай. мудори, глагол мудори, у которого на конце ничего не прибавлено. У которого на конце ничего не прибавлено. Значит, вот, этот, вот эти четыре вида, Единственное число, множественное, множественное число, поломанная форма, множественное число женского рода, здоровое, и фиаль у которого на конце ничего нет. Значит, мы их будем разбирать. Как они в состоянии там <coughs> рафа, состояние <coughs> насба, в состоянии хавда, На первых уроках мы сказали, что имена у них только три вида. Рафн, насып и Хавт, Но джазма нету у имен. Значит, первый, второй, третий у них будет только рафа, насп и хавд. А вот здесь будет у глаголов, у них хавда нету, но у них есть джазм. Значит, здесь будет только три положения – рафа, насып и джазм. Понятно, да? Итак, все они, значит, вот эти четыре вида, в своей основе, они, если мы будем разбирать сейчас их, в своей основе они – в состоянии рафа у них будет дамма. В состоянии, вот здесь как раз у меня, смотрите, как раз состояние рафа у них дамма. Состояние в турфа обид даммати, состояние в состоянии рафа они с даммой. Тун сабу бельфатхати. В состоянии насаб у них будет фатха. Кясрати. В состоянии хавда. У них будет кясра. и туч замут без сукуни. В состоянии джазом у них будет сукун. Это основа. Запомните, это основа. Вот это основа всех основ. Но есть исключения. Есть три исключения из вот этих общих правил. Есть три исключения. Давайте же посмотрим, что за три исключения. Хараджа Анталика, Бахараджа Анталика, Саля Сатуашя. Три вещи. Три вещи которые не попадают под вот эту основу. Они вышли из основы. То есть, основу вы поняли. Но есть исключения, которые вышли от основы. Не во всех примерах есть вот все, вот строго вот так вот. Есть исключительные моменты. Смотрим, какие это из три исключительных момента. Это первое, что Джаммуана салим, женский род, множественное число, здоровая форма, множественное число женского рода, она будет в состоянии насып на кясру заканчиваться. Потом, «Изму лази лаян сариф», то есть, «Изм, который лаян сариф», есть «Гойру мун сариф", он говорит, в состоянии хавда будет на фатху заканчиваться. Пример я вам сейчас покажу. Мы это все пройдем. Ифи аль у которого больная буква на конце, в состоянии джазма у него убирается, убирается эта больная буква. Итак, три вещи это исключение из правил. Вот это правило основное. И три вещи это исключение из правил. И все. А в остальном все, как я вот здесь вам написал. Но ну, давайте сейчас будем разбирать каждый пункт по отдельности. Итак, Исмуль Муфрат. Исмуль Муфред. Мы сказали, что он состояние Рафа будет у него, состояние нас будет у него, и состояние Хафт будет. Три состояния у него будет. Давайте посмотрим. Точно есть. Рафа, насып и хафт. Рафа и насып и хафт. Джазма нету. У имен Джазма нету. Четвертого состояния Джазма нету. Чтобы на Сукун имя заканчивалось. Оно и не начинается имя с Сукуна, и не заканчивается никогда с Сукуном. Итак, Рафа. Давайте разбирать Рафа. В состоянии Рафа мы сказали, что она турфа обид домати. Давайте посмотрим. Точно, домма есть. Итак, мы говорим, что домма... Это будет признаком рафа. У Исма Муфрода будет дамма признаком рафа. Пример. Например, байтун, аль Байту На конце дамма есть. Танвин дамма или просто дамма. Пример понятен. Все понятно. Байтун или аль байтун. То есть, если вы видите, вы говорите, что байтун Марфо и у него признаком его рафа будет дамма видная, явная, не скрытая. Бейтун или Аль-Бейту. Это Исмуль Муфрад. Все. Это мы поняли. Далее. Насаб. Мы Насаб сказали, что Насаб Тунсабу был фатхати. Насаб Тунсабу был фатхати. Давайте посмотрим. Фатха. Фатха будет признаком Насба у Исмуль Муфрада. Пример. Бейтан Аль-Бейта Лан у халифа Мухаммадан. «Лян у халифа» – «Я не буду противоречить кому» – «Мухаммаду». Смотрите, «Танвин фатха». «Танвин фатха». У, «Исма» – «Я не буду противоречить кому» – «Именно Мухаммаду». Здесь фатха видная. Байтан, аль «Альбейта», «Мухаммадан». Три, вот эти три слова – это будет исмуль Муфрат. И они будут в состоянии насып. И признаком их назва будет фатха Захира – «Явная фатха». Все, это понятно. Это мы с вами разобрали. Теперь. Исам еще у него состояние хафт может быть. Состояние хафт. состояние хафт мы сказали, что Тухфаду бель-кясрати. Тухфаду бель-кясрати, значит, кясра должна быть. Смотрим: кясра. Ага, здесь два вида есть. Здесь два вида. Вот это красным, я вам объяснял, помните? Есть исключение из правил. Вот оно. Исключение Вахараджанзаля кеталя татуашья. Исмуллявил янцариф. Имя которое ляянцариф. Она будет в состоянии хавда, на фатху заканчивается. Итак, смотрим. Значит, здесь, что у нас имя Муфрат, оно может быть в состоянии хавда, может быть заканчиваться на кясру, а может заканчиваться на фатху. Значит, есть имя, которое ляянцариф, которое не принимает не принимает кесру, понятно, да? И не принимает танвина. Но давайте же посмотрим теперь. Обычная. Сначала обычная форма, которая на Кесру заканчивается. Которая всем известная. Например, Марарту би Мухаммадин. Я проходил мимо Мухаммада. Би Мухаммадин. Видно. Кесру видать. Все. Значит, Мухаммад здесь. Это би. Это харфуджар. Это хуруфульджар называется. Или хуруфуль хавды. Мы их проходили на первых уроках. Признаками Исма. Значит, Мухаммад. Мухаммадин – это Исмуль-Муфрат, в состоянии хафт. Признаком его хафта будет кясра, явная. Теперь давайте посмотрим на то, какие же имена, а это мы сказали вот здесь по правилу, исключения, что, исключение из правил, что здесь будет заканчиваться на фатху. Ну, давайте посмотрим. Это Исму аль лави -Ля сариф Пример. Марарту би Ахмада. Ага, Марарту би Ахмада. Я прошел мимо Ахмада. Должно было... По, в своей основе «би» это «харфуль джар», «би» или «хуруфуль хавды» называется, джар маджирур называется, «джар-маджрур». «Би Ахмадин» должно было быть, но смотрите, не принимает ни «кесро», ни «танвин». «Би Ахмада», «марарту би Ахмада». В этом случае у нас было «би Мухаммадин», все нормально, это вот основа. А здесь, смотрите, тоже имя человека, я прошел мимо Ахмада, но именно вот сама форма, вот это имя, вот это Ахмад, оно Гойру Мунцариф называется. Гойру Мунцариф не принимает Танвина. И у него вместо Кясры Фатха будет. Потому что это, это слово Ахмад, это Исм аль лави Имя. Слово, слово Ахмад, это является именем, которое Ла-Ян-Сариф. Исм аль Итак, вы поняли, что именно Исмуль муфрат в своей, основе, в своей основе у них Рафа, Насп, Хафт есть. Ро, э, состояние Рафа на дамму заканчивается, состояние Насба на Фатху заканчивается, состояние Хавда он заканчивается либо на Кясару, либо на Фатху. Потому что там, который на Фатху, значит, это и сам ля дилляянсарив. Все. С этим разобрались. Следующий джам аттаксир. Джам аттаксир. Значит, множественное число, поломанная форма она тоже будет в своей основе по этой формуле, что в состоянии рафа на дамму, состояние насба бельфатха, состояние хавда, белькесра. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Здесь рафа, Назб хавд. Рафа, состояние рафа, состояние насба, состояние хавда. Есть. Будем рассматривать теперь состояние раф. Дамма. Явная Дамма. Пример. Атталямизу ат Дамма видна. Аддорусу уроки. от Ад Отталямизу это студенты, ученики аддурусу уроки. Все ясно. Это, это джам таксир. Состояние рафа, и признаком их рафа будет дома. Видная. Очевидная. Все понятно. Состояние наспа мы сказали, будет на фатху заканчиваться. Фатха. Примеры от за то есть можно сказать я увидел студентов или учеников рай тут Лян у халифа аздикаа. я не буду разногласить со своими друзьями Аздикаа с друзьями аляс заканчивается на фатх или от дуруса карату от дуруса или катапту от дуруса я писал или я читал уроки от талями за от дуруса это мы говорим джам таксир в состоянии насып признаком их насба будет фатха явная. Я вас сейчас учу, как делаются иоробы. Как делается араб, то есть разбор предложения. Разбор предложения именно конкретно, конкретно какого-то определенного слова. От таламиды, аль аздика, от дуруса, это джам, таксир. Вы говорите, в состоянии насып признаком их назва будет фатха явная. Все, с этим тоже мы разобрались. Теперь в состоянии хавд смотрим. В своей основе должно быть бель кясра -ти. Точно есть кясра. Примеры. От талямиди или от дуруси. Если вы увидите множественное число поломной формы, на кясру заканчивается, вы говорите, что это джам-таксир в состоянии хавда. признаками их хавда будет кясра явная. От талямиди, от дуруси. Все. Это тоже понятно. Это ничего такого сложного нет. Теперь третье джамауль муаннэси ас салиму. Смотрите, множественное число женского рода, где добавляется атун, атун, атун. Мы помните, мы проходили все атун, атун, муслиматун, канитатун, Абидатун, хавилдатун, салаватун. Вот это то же самое. Они состояние рафа, состояние Наспа и состояние хавда будет. Давайте смотреть состояние рафа. Домма явное. Пример. Ассалявату. Или, например, салявату это молитвы, намазы. Или Хаша аль Минату. Проявляли хушо богобоязненность, верующие женщины, минат. Здесь мы говорим ас и аль – это Джамуль Муанас Салим. В состоянии Рафа, и признаками рафа будет домма. Домма явная. Все понятно. Далее, состояние насп разбираем. Состояние нас Смотрим. Здесь вот исключение из правил. То есть, у нас есть правила основные. Есть исключение, которые мы с вами разбирали. Что нас Ассалем, он юнсабу бель Будет состояние НАСП, у него будет кясра. Состояние НАСПа, у него будет кясра. Так, смотрим. Здесь будет кясра. Давайте пример посмотрим. Ассалявати. Ассалявати. Или... Лян ухалифа альму минати. Я не буду разногласить с верующими, не буду перечить верующим женщинам. Значит, здесь в своей основе был, должна была быть фатха, но именно джаммуаннас Салим в состоянии насып, он заканчивается на кясру. Он заканчивается на кясру. Далее третий вид хафт. Состояние хавда. состояние состоянии хавд он на кясру заканчивается. Джамму салим заканчивается на кясру. Итак, смотрим. Фисалловати. Хуруфу жар или хуруфу хавд. Ас-Салават заканчивается на кясру. Заканчивается на кясру. Здесь все понятно. Здесь кясра видная, Значит, салавати. Здесь Джамму аннас салим в состоянии хавда. И кясра у него видное. И последний теперь у нас из кясма который юарабу бель это фиаль мударя, у которого не присоединено на конце ничего. Давайте посмотрим. Здесь будет рафа, насп и джазм. Рафа, насп, джазм – хавда нету. Хавда нету у глаголов мударя, у которых ничего не присоединено на конце. Рафа, насп, джазм – хавда нету. Итак, состояние рафа. Состояние рафа, значит, мы сказали, будет домма. Пример. Язгабу. Язгабу. Мухаммадун. Пошел Мухаммад. Пошел Мухаммад. Язгабу. Это будет фиаль «мудуаря», у которого ничего на конце нету. Есть у нас глаголы. Язгабани, Язгабуна, Тазгабина. То есть там что-то добавляется на... в окончании. А здесь ничего не прибавлено. Язгабу. Здесь видно сразу дам. Понятно. Язгабу, это мы говорим фиаль мударя. А левилям яттасль биях и ригищай. Состояние рафа. Признаком рафа его будет дамма. Явное. Понятно. С этим понятно. состоянии назба. Значит, заканчиваться должна на фатху. Давайте посмотрим. Язгаба, может быть, прийти. Или яктуба. В каких случаях так приходит? Почему так приходит? Значит, впереди какой-то должен быть действующий фактор. Например, лян. Лян. лян", лян" Яктуба. Было глагол язгабу, но впереди какой-то амель пришел, и он поменял глагол. И он поменял глагол, и тот глагол стал состоянием насп. Значит, язгаба и Яктуба это фиаль-мудария, а-ля вилям ядтас насып. Признаком насба их будет фатха явное. Все, с этим тоже понятно. Теперь джазм. Самая вот еще одна вещь, где джазм? У нас сказали, «Тучзаму сукун это основа, это основа. Но есть исключение от основы, и мы сказали, фи у которого больная буква, он будет убир, она будет убираться. замуби она будет убираться. Значит, есть исключение. Но давайте сейчас посмотрим здесь на примерах. Значит, в своей основе, мы сказали, состояние «джазм», у которого ничего не присоединено на конце – он со своей, в своей основе будет оканчиваться на суккун. Но если у фиаль мудоря есть больная буква на конце, да, вау, или я, то тогда она убирается. В состоянии джазма она будет убираться. Давайте посмотрим. Вот здесь два примера. Своя в своей основе это суккун или хазфу ахари. Значит сукун и хазф, убирание последней буквы. Давайте разбирать вопрос с суккуном. Суккунам известен, например, лям юсафер халидун. Было глагол, был глагол юсафиру, лям зашел, лям юсафир стало на сукун заканчиваться. Буква ра вместо даммы стал сукун, потому что лям пришел. Лям ялит, лям юлит, лям якун, лягу куфу анахат". То есть все примеры, где лям, лям, лям, лям приходят, они фиальму на конце делают суккун. Все, с этим понятно. Теперь, если больная буква, если больная буква, давайте посмотрим. МОТАЛ АХР, смотрите, глагол, у которого МОТАЛ АХР, окончание больное. МОТАЛ, то есть от слова ИЛЛЯ. ИЛЛЯ – это болезнь какая-то есть, есть какая-то болезнь. Давайте посмотрим примеры. ЛЯМ яса. ЛЯМ ЯСАА. Смотрите, лям ясаа. Или лям ядрау. Лям ядру. Лям якды, лям якды. Глаголы яса, а", ядру, якды, в своей основе там были больные буквы на конце. На конце были больные буквы. Но когда лям пришел, здесь убирается Алиф. Вот ясаа, там на конце был Алиф. Алиф он убрался алифи, у То есть потому что алиф убрался, фатха осталась до этого алифа, перед алифом она остается, она остается, она будет являться Далилем, признаком на то, что там был алиф, на то, что там был алиф. Лям ясаа, значит там был саа я. То есть, вот такая Я, это ее называют Алиф. Алиф. Алиф. Ее убирают, потому что это буква больная. Ее убрали. И вот получается Хазфуль Ахира. Значит, его убрали, этот Алиф. Но признаком его остался, осталась Фатха. Все. Ясно. Лям Яд'у. Было. Да, А, -а Вау, на конце. Вау. Ядау. Но лям, когда заходит, вау уходит. Хазфуль вау. Произошло убирание вау, буквы вау. Но домма перед ней является далилем на, на нее, на эту букву вау. Домма, вот мы видим над буквой айн, это признак. Признак и указатель на то, что там была вау. Там была вау. Лям ядау. Был глагол я ядау. Лям зашел, больная буква убралась, потому что это больная буква муатал. И стала лям ядау. Теперь лям якды. Было кадая. Судить, например. Да? Судить. Кадый, например. Кадый – это судья. Кадый. Судья. Кадый. Значит, якды. Было я на конце. Когда пришло лям, частица лям, она убрала больную букву, и э, она исчезла. Но кясра, кясра осталась, и она стала признаком того, далелем, указанием на то, что здесь была я. Смотрим. далилю Значит, убралась буква я, а кясра, которая была перед ней, является Далилем является указанием на, эту, на, на то, что была я. Все. Итак, мы с вами поняли все эти моменты именно из раздела Альфиаль -аль мудоря что есть у которого окончание здоровое, а есть окончание больное. А также мы все прошли с вами четыре вида. Исм Муфрат, Джам Таксир, Джам Муаннафи Ассалиму, салиму Альфи'лл Мудари'а, Мы это с вами прошли. И это все являлось к Исм Юрабу Бель Харакати. На следующем уроке мы с вами пройдем к Исм Юрабу Бель Хуруфи. И там тоже будут большие таблицы. Также будет разбор полностью всего этого блока. Поэтому мы его разделим на две части, чтобы вам было более понятно и вы усвоили весь этот урок хотя для вас ничего нового я думаю здесь ничего нового нету то есть все термины вы понимаете уже потому что мы с вами уже разбирали каждый элемент просто здесь подача уже как я сказал у составителя книги совсем другая и здесь вы просто э, расширяете свой кругозор и понимаете, что может быть здесь, на этой таблице. Вот смотрите, какая большая таблица. Я ее специально для вас расширил, чтобы вы видели объем. И именно почему я использую эту программу, чтобы вы видели прям объем полностью. кысом. юрабу бель харакат. Смотрите, какой он вышел красивый, этот кысм, этот раздел. То же самое будет бель хоруфи. того у вас получится... Огромная такая э, таблица морабатов и то же самое, здесь мы это все разложим уже на следующем уроке, и вы это сможете уже э, зарисовать себе на каком-то ватмане или на каком-то большом листе, и повесить себе на стену, и это вам облегчит делать иороб. Разбор предложений, разбор любого предложения вы сможете уже делать в соответствии с этой таблицей. Хайран